Серийное производство напольных подставок под цветы от фабрики интерьерной ковки. Цветочницы подходят для крупных цветов весом более 10 кг. Могут иметь колесики для удобного передвижения на полу, либо быть на ножках для устойчивого стационарного размещения. Материал изготовления – металл и дерево. Варианты покраски – черный и черно-золотом цвета. Декоративные элементы представлены ажурным кованым орнаментом, завитками и резьбой по дереву. Цельный металлический пруток делает их более прочными. Обычными. Оформляйте оптовые заказы на сайте фабрикаковки.ру